Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу поговорить немножко о трубах ППР. Используют ли их Финляндии? На канале Геотермика и монтаж отопления в Краснодаре я написал комментарий под видео про паяльники для ППР, что в Финляндии нельзя использовать ППР. И ко мне стал один человек, ну как бы скажем так, вот цепляться к этому слову нельзя. И требует сразу «дайте закон», «покажи закон» и так далее. То есть, конечно, где я и где законы. Но для меня нельзя – это когда ты этого не видишь. Мы с ним стали немножко так переписываться. Да, я, конечно, может быть, я неправильно написал, это моя вина. Не может быть, а точнее, я не прав в том, что я написал «нельзя использовать». В действительности я не знаю, есть такой закон или нет такого закона. Но на протяжении 10 лет, скажем, практически перемещаюсь по Финляндии достаточно много и последние два года я практически всегда работаю в Хельсинке основное место дислокации, скажем так и уж в Хельсинки, если бы эти трубы можно было здесь использовать, их бы использовали точно хочу пояснить просто человек начал говорить, что вот используют и так далее и набирает обороты я не соглашусь я не говорю, что я прав на 100% но вот Высказать свое мнение я хочу и пояснить, почему я так думаю Во-первых, я этого не вижу за такой продолжительный отрезок времени на разных объектах. То есть я и на промышленных стройках был, и многоэтажки строили, и частные дома, и так далее. То есть много разных строительных площадках Площадок в разных регионах Финляндии. Нигде не встречал. В магазинах в продаже я тоже ни разу не видел. То есть, если бы она была... Для меня все очень просто. Нельзя это не значит, что мне нужно сразу знать закон. Какой номер, там, параграф и так далее, пункт под пункт нельзя использовать. Если здесь не используют, значит это нельзя. Почему нельзя, мне вот по большому счету неинтересно. То есть, мне не нужно отвечать на такие вопросы. И то есть, эти знания для меня не нужны. Не используют по нескольким все-таки причинам. Может, хотя нет... Использовать можно, но для себя, если, скажем, я в частном доме старого образца возьму и сделаю для себя трубы ППР, эти склею и так далее. То есть, по большому счету, я могу так сделать. Кто это будет делать из сантехников, я, честно говоря, не представляю, даже если это и возможно. Почему? Потому что есть несколько причин. Современные частные дома не будут использовать, потому что всегда идет разводка коллекторная, то есть идет от одного. Потребителя к одному потребителю всегда это будет 15-я труба, сшитый полиэтилен, то есть единым цельным куском для того, чтобы ее можно было заменить. Она идет в гофре. Все. Тут э, насколько прав, правдивая информация или неправдивая, но от сантехников я слышал такое: что в Финляндии не продают даже тройники вот, для сшитого полиэтилена, тройники не продают. Почему? Потому что здесь не используют вот эту систему. Тут вся система, она простая. Она идет через коллектор. Поэтому зачем нужны здесь тройники? Всегда идет на каждый потребитель 15 труба, а входящая будет 32-я на сегодняшний день. У меня старый дом 60-е годы и входящая 23-я, по-моему, труба или 25-я. Могу немного ошибаться. То есть система в частном доме, она сразу отметается. Любая скрытая Отметается, потому что скрытым нельзя никакие, если будут соединения, скрытым образом нельзя использовать Все, то есть это вот все, что касается нового строительства Дальше, по наружке По наружке здесь я встречаю только по большому счету два вида Это медь, она может быть как, скажем, с покрытием блестящим И под фитинги, либо под пресс ну, Современным уже идет под пресс, все. Либо идет металлопластик, который белый, там сшитый полиэтилен внутри, снаружи, ну он держит форму и так далее. То есть такой тоже вариант встречается, но это только лишь для наружных проводок. Внутри стен, внутри перегородок, внутри пола и так далее, это просто запрещено, неважно из какого материала это будет делаться. Поэтому в принципе, я не знаю... После этого комментария я позвонил своим знакомым-сантехникам, с которыми постоянно пересекаюсь на своих объектах там. Но они также выполняют не только наши там частные дома, а еще с другими работают, на крупных предприятиях работают и так далее. То есть я спросил, ребята, я говорю, вы тут ППР-то что не знаете? Они стали расспрашивать, что это такое. Даже, ну, потому что ребята с Эстонии в Эстонии, да, его делают. А вот в Финляндии они... Тоже никогда не задавались вопросом, можно, нельзя, но здесь ни разу они не видели. То есть получается так, что один человек говорит о том, что э, эти трубы ППР в Финляндии набирают обороты. Как они могут набирать обороты, если их в магазине в продаже нет? То есть в Краута зайдите и посмотрите. Вот просто тут это простой магазин Краута, система магазинов, сеть магазинов. И в ней не продается ППР. Почему? Если он набирает обороты. Почему, если этот материал набирает обороты, я в Хельсинке не могу его увидеть? Ну, я-то понимаю, потому что я сейчас нахожусь на частном домостроении. Поэтому здесь коллекторная система. Тут, в принципе, его. То есть, все, вариантов-то немного. Но наружкой проводить, опять же, в Финляндии дорогая работа. Сделать ППР, то есть это очень большое количество соединений. Во-первых, это касается эстетики. Что будет за эстетика? Ерунда полная. Плюс этот диаметр огромный. Вместо той же трубки медной. И так далее. То есть я не знаю, запрещен он на законодательном уровне, но не используют. Это точно. Вот Я не видел ни разу. За много-много лет. От других знакомых тоже слышал, что они привозили там... Ну, друзей там много из, из Эстонии, кто приехал. Финляндию И там были свои паяльники, они в, Эст... в Эстонии работали с ППР трубой и так далее То есть привезли думали, что ну вот здесь вот, вот так вот тоже будут производить работы Мне это казалось тоже не разрешают и так далее То есть я ни разу не встречал, не слышал и не видел Ни в продаже, ни на одном, ни на текущем, ни на каком-то уже старом объекте ППР трубы Возможно ли допускают? Да, вот знакомый опять же, который привез с собой паяльник, у него были и трубы, он у себя на даче сделал себе разводку из трубы ППР. Все. Но здесь не шла речь о том, что это новое какое-то строительство. Это тем более неудача, она для летнего проживания. Там вы можете хоть в принципе желабки делать там открытого типа и без разницы. Как вы это сделаете? То есть по сути, по сути. Не знаю, на законодательном запрещено или нет, но не используют это точно. Поэтому я считаю, я ответил на этот вопрос. Я не знаю, если э, кто меня смотрит, сантехники местные, финские, кто знает об этом больше, чем я, напишите, пожалуйста, нам, почему не используют. Я так считаю, что это все-таки по времени, из-за того, что очень много соединений. Это я проектировщику позвонил финскому и спросил, я говорю, Илья, «Так и так, ты знаешь что-нибудь о трубе ППР?» Он тоже сначала расспрашивал, что это такое, но потом он все-таки занимается проектированием домов, а не инженерных систем. Поэтому он сказал постарается узнать у, у проектировщиков те, которые используют, делают, проектируют системы инженерные. Но на вскидку он сказал, скорее всего, я предположу, что это просто дольше по времени, потому что... Протянуть, проложить трубу цельным куском Или там будет много-много соединений Которые нужно припаивать и так далее То есть под пресс это все быстрее, проще и надежнее В любом случае И поэтому вот Мое мнение такое, что ее здесь не используют. Ну, я думаю, что все-таки надежность она тоже оставляет желать лучшего, потому что в Эстонии очень много раз на ремонтах встречал, что они начинают подтекать там. То есть какой паяльник, кто как прогрел, какого качества сама по себе труба. Я думаю, что финны они просто, ну, достаточно просто, скажем, решают проблему в корне. Запрет, на мой взгляд, это и есть вот залог порядка и успеха что запрещают, они а наоборот, делают, ты что хочешь или из чего хочешь, и так далее. Позвонил, позвонил Василию в Латвию, с ним долго разговаривали по поводу встречал ли он, и вообще он как раз таки он занимается инженерными сетями, в Швеции он тоже не встречал Он говорит, ой, редкий зверь, такого не встретишь Почему? Потому что, ну, все-таки это не надежно Это не практично, это не эстетично Это по времени все равно будет занимать больше Поэтому, ребята, делайте выводы сами Тут вопрос встает, что она просто дешевле По сравнению с любой другой системой Все И больше, наверное, ничем она и не хороша Поэтому, если в России можно использовать все Без ограничения то вот у нас здесь как-то все не дают использовать. Нас очень сильно ограничивают. На этом, я считаю, я ответил на этот вопрос. Хочу пожелать всем удачи. Напишите в комментариях, кто что знает. И до новых встреч.